Концертом в концертном зале УНИКС Казанского университета состоялось торжественное открытие седьмого международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021. Будут обсуждаться вопросы, как прошли ряд стран пандемии, система образования имеется в виду, да, и... Какие это имеет последствия для качества подготовки специалистов? Вредят ли нам обезболивающие препараты? Ученые Казанского университета изучили влияние анестетиков на головной мозг. Мы, в нашем случае, мы разработали мини-мазинный подход, который связан с регистрацией, видеорегистрацией активности с поверхности как головного мозга. Что скрывается на дне озера Сабакты, расскажут исследования Казанского университета. Полученные результаты позволяют провести периодизацию климатических изменений на Южном Урале за последние тысячелетия. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. Торжественная церемония открытия седьмого международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021 состоялась в концертном зале КСК КФУ Уникс. Подробности с места событий смотрите далее. Особенностью проведения форума в этом году является смешанный или по-другому гибридный формат. Часть участников присутствует очно в Казанском университете. И более тысячи человек участвуют дистанционно. В этом году форум посвящен новым вызовам современного мира в педагогическом образовании. Об этом рассказывает ректор Казанского университета Ильшат Гафоров. Будут обсуждаться вопросы, как прошли ряд стран пандемию, системы образования имеется в виду, да, и какие это имеет последствия для качества подготовки специалистов, как на уровне школьного образования, так и высшей школе. Актуальность выбранной тематики подчеркнул и первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Во-первых, это стремительно меняющееся содержание образования, которое сегодня не может оставаться на месте, и за которым мы должны, так сказать, успевать, система должна успевать. А во-вторых, это новые технологии, которые входят в жизнь постоянно, ну вот уже упоминавшаяся цифровизация образования, цифровые технологии собственно в подготовке педагогических кадров. На торжественное открытие форума также были приглашены такие почетные гости, как первый проректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Владимир Лаптев, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец и директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Елена Казакова. Мы будем обсуждать и проблему, как нам попасть в ловушку нового неравенства, потому что самые неустойчивые экономики развиваются там, где очень большое неравенство в системе образования. А цифровое неравенство – это такая же опасность, и нам нужен новый профессионализм. Тот, кто умеет с ребенком в этом цифровом мире не потеряться. То, что проводится в Казани, это не событие, отдельной республики, не события города, это события всей страны. Я приехал из Санкт-Петербурга и считаю, что вопросы, которые будут ставиться на вот этом форуме, они определят будущее нашей страны. С поздравлениями по случаю открытия форума в онлайн-формате выступили и иностранные участники форума, среди которых президент Всемирной ассоциации исследований в области образования Мустафа Юнусерьяман, профессор Техасского университета, президент Международной исследовательской ассоциации по педагогическому образованию Шерил Крейг и другие. В завершении приветственных слов от участников ректор Ильшат Гафуров объявил форумы ФТ-2021 Открыто. Далее последовало пленарное заседание форума, на котором с докладом выступил Ильшат Гафуров. В своем выступлении он рассказал об исследовательских университетах в сфере педагогического образования в России, инфраструктуре образования в Казанском университете, а также поделился научными исследованиями и достижениями вуза. Впереди участников форума ожидает множество секций, панельных дискуссий и заседаний. Форум завершится 28 мая. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Президент Республики Рустам Миниханов присвоил двум сотрудникам Казанского университета звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». Награждение состоялось на мероприятии в Нижнекамске, посвященном Дню химика. Также были отмечены заслуги других сотрудников университета. В рамках 16-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения» на площадке Казанского университета состоялось заседание круглого стола на тему «Новая модель государственной регламентации образовательной деятельности». В заседании приняли участие министра образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Для участников Международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021 состоялась ознакомительная поездка по общеобразовательным учреждениям Казанского университета. Гости посетили лицей имени Николая Лобачевского и сад для детей с особенностями развития, открытие которого планируется на начало нового учебного года. Завершающим этапом поездки стал IT-лицей Казанского университета. Впечатления, конечно, самые прекрасные. То есть всегда это, эти встречи очень содержательные, всегда есть... Какая-то новая информация, такая вдохновляющая информация и, конечно же, профессиональная информация, важная для дальнейшей деятельности. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета изучили влияние анестетиков на головной мозг. Результаты исследования в следующем сюжете. Анестетики или по-другому обезболивающие средства из этических соображений часто используются при экспериментах на животных в лабораториях. Для того, чтобы они не испытывали стресс или боль, это может усложнить эксперимент. Однако анестетики могут повлиять и на его результат. В рамках исследования были изучены действия газообразного анестетика изофлурана и инъекционного уретана. Эти анестетики широко используются в лабораторных исследованиях, в частности нейробиологических. Чтобы ответить на вопрос о влиянии анестезии, вот э, нами была собрана установка, то есть э, сюда помещалась э, грызун, и его подсвечивали э, тремя длинными волнами – зеленым, красным и инфракрасным. И с помощью данного метода мы можем... Э, детектировать участки в мозге, которые являются активными. Важно, что благодаря разработанному учеными малоинвазивному, то есть малотравматичному подходу, активность в головном мозге грызуна удалось наблюдать без вскрытия черепа. Мы в нашем случае мы разработали мини-инвазивный подход, который связан с регистрацией, видеорегистрацией активности с поверхности коры головного мозга. То есть нам не нужно вскрывать череп, нам не нужно делать какие-то отверстия, чтобы вставлять электроды. И нам не нужны электроды совсем. То есть мы, наблюдаем на расстоянии 20 сантиметров над поверхностью головного мозга, мы можем сказать, какая активность там происходит и где она происходит. В результате исследования выяснилось, что два анестетика по-разному влияют на взрослых и детей. Также стало известно, что уритан, несмотря на его сложное использование, оказывает меньшее влияние на мозг, чем изофлуран. Отметим, что результаты этого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports. А сама работа поддержана грантом Российского научного фонда. Диана Желенкова, Ленар Влетьяров, Универ News. В Казани состоялся финал 11-го международного открытого студенческого конкурса красоты и таланта. Обладательницей титула «Мисс Жемчужиной мира-2021» стала студентка Института международных отношений Казанского университета Аннаит Хачатурян. Звания 1 и 2-й вице-мисс также заняли студентки Казанского федерального университета. В Казанском университете исследуют магнитные свойства донных отложений озера Сабакты. Все подробности в сюжете. Озера уникальные природные объекты. Они представляют большой интерес для научных исследований крупнейших вузов. Казанский университет не стал исключением. Одно из исследований было представлено аспирантом Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета Анастасии Юсуповой на 28-й международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых-ломоносов. Юсупова назвала предварительные данные по магнитным свойствам донных отложений озера Сабакты в Башкортостане. Всего было изучено.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 Подобные исследования на озеро Сабакты были проведены впервые. Изучение магнитных свойств позволяет определить наличие магнитных минералов в осадках, которые могут рассказать нам о климате прошлого. Также в этом году планируется выезд в Республику Башкортостан на озеро Кандрыкуль. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!